Скоро мы прибудем в столицу. А почему выслали именно нас? Даже не зная, друг. Эй, смотри, двое идут. Стой! Предъявите пропуск. Вот, держи. За двоих будет. Хорошо, проходите. Ага, вот этот бар. Мы пришли к волшебникам крыла дракона. Из чего вы решили, что они здесь? Глава этой гильдии наш старый друг. И мы пришли лично к нему. Но меня никто не предупреждал, что будут гости. А мы решили сделать сюрприз. Тогда ждите, я позову главу. Вам сюда. Мастер готов вас принять. О, давно не виделись. Года три прошло. И что вас двоих привело сюда-обратно? Это ведь явно не скука по дому. Да, ты права. В северной части королевства большие проблемы. Вот мы и собираем всех, кого знаем. Мастер, к вам гость. Пусть он проходит. Проходи, мастер ждет. Здравствуй, мастер. Быть такого не может. Неужто блудный Фрид вернулся? Не совсем мастер. Так что же ты здесь забыл? На северную часть королевства напали демоны, и я ищу помощи. Ну, ты знал, где ее найти. Сорера, зови всех, кого знаешь. Пора начинать делать свою работу. Сейчас же приступлю к этому делу. План пришел. Действие. Волшебники, нам предстоит тяжелая битва. Возможно, множество из вас пойдет в бою. Но мы должны защитить королевство даже ценой собственной жизни. Но выберем только добровольцев. Дракон без крыла, как волшебник без маны. Дракон, Дракон без крыла. Без крыла. Волшебник без, без максмал. А говорили, будет очень сложный бой. Скоро тебе так не покажется.